Да, книги по НЛП, они достаточно написаны таким специфическим языком, я бы сказал. Не совсем понятным простому человеку, но если в них разобраться в терминологии, то есть, вы знаете, это каждое психологическое направление, это как религия, да? У них есть какие-то свои определенные штуки, определенные какие-то убеждения, слова, которые, которые ну как бы нужны для того, чтобы в рамках этой... Методологии работать. Вот в NLP все то же самое. Почему NLP получила большое распространение? Потому что, давайте так, для начала, кто знает, что такое NLP? Как это? А, ну, нейролингвистическое программирование, это понятно, да? да? Ну, смотрите, а еще? Способ формулирования мыслей для достижения определенной цели. Хорошее определение, классное. Кто еще что-нибудь знает в этом плане? Ну, на самом деле, четкого определения НЛП нету. Сейчас на сегодняшний день принято считать, что НЛП – направление психологии. Хотя многие психологи… Кто-нибудь в БГПУ учился? А, Все учитесь в БГПУ. Лобанова знаете профессора? Да, ушел. Ушел? Когда ушел? Год назад был. Ну, ладно, тем не менее. Вот он очень любит тему НЛП на самом деле. И я считаю, что это тоже направление психологии. Смотрите, НЛП – это очередная попытка человека… Ну, я сейчас буду рассказывать про его изобретателей. Описать то, как функционирует наша ну, психика, черепушка и все остальное. И попытка достаточно успешная. Почему успешная? Потому что достаточно просто и применимо. То есть любой человек, не имея специального образования, может взять технологии и начать их использовать для себя, для других, и улучшать тем самым свою жизнь. Хотелось бы понимать, для чего вам? Для чего вам все то, ради чего мы собрались? Мы рассказать. Ну, чуть-чуть. Давайте просто чтобы мы начали ну, как-то общаться, да. Ну, я, например, могу сказать, я обучаюсь в ГФУ, специально практический психолог. Предположим, вот в будущем это детский психолог, и эта техника мне нужна, для того, чтобы максимально вот, хорошо достигнуть этого результата, который хочу максимально быстро Угу. Uh -huh. я... А какого результата хотите? Решение того вопроса, запроса, с которым ко мне приходят клиенты. Класс. Спасибо. А кто еще? Чем поделиться? Ну, давайте скажите, хотя бы мы присоединяемся. Я понимаю, что в целом. Я тоже учусь в БГПУ, тоже не психологии. Мы, Кстати, вот это почти что наши, все эти наши группы девочки, за исключением многих. Вы сами сказали сейчас, что это как одно из направлений способ понять, что же там происходит вообще с психикой человека. Ну, вот мне стало интересно. Ну да. Присоединяйтесь. Только я с детьми хочу. Это взрослыми. Да. Именно попытка описать. Потому что, ну, допустим, взять того же дедушку Фрейда, да. Там Ид эго, суперэго, айсберг, да. Где это it? Где это эго? Где это суперэго? внутри, да, обращаешься к биологам, они тебе не скажут, они тебе там расскажут про какие-то, да, те, кто разбирается в органах, они они не, не могут объяснить, где там этот ид эго суперэго. Точно так же в НЛП, то есть мы, скажем так, присоединяемся, здравствуйте, к абстрактным вещам и пробуем с этим жить и решать свои житейские, не только житейские проблемы. Хорошо. Парочку простых определений НЛП. Я вам презентацию эту сброшу, и у меня есть небольшая раздатка для вас. Но она в электронном варианте, вы ее сейчас скачаете себе на телефон и будете, если что, к ней обращаться. Пара простых определений. НЛП это то, как использовать слова, мысли, нейролингвистика, да? Таким образом, чтобы изменить принципы программа поведения, все, все понимают, что в большинстве своем мы действуем на основании наших э, привычных паттернов, да, шаблонов нашего поведения. И у нас есть большие э, наборы у каждого свои волшебные, которые мы используем для того, чтобы что-то делать. Еще есть интересное такое э, определение НЛП это комплекс техник, навыков и убеждений, в том числе, который помогает достичь желаемых результатов и целей. Ну, это, скажем, больше для людей бизнеса, да, такое определение. Почему NLP начало набирать такое распространение? Потому что модель простая, это первое. А второе, ну, на, на основе вот этого описания нашего функционирования построены многие технологии продаж, технологии управления собой, тайм-менеджмента и так далее. И NLP начало набирать... Популярность благодаря техникам, которые помогали вот так вот быстро решать. Ну, будет не в обиду сказано тем, кто занимается психоанализом, да, ну, допустим, в НЛП можно проработать какую-то проблему человека, да, за одну-две сессии ее решить а в, в психоанализе можно ковыряться ну, там, очень долго. Да? И я не говорю, что психоанализ это плохо или хорошо, и не говорю, что НЛП это хорошо или плохо, просто ну, разные методики, очень сильно разные, поэтому тут уже каждый, я вообще люблю миксовать, каждый будет выбирать в любом случае что-то свое. Как оно образовалось? Чуть-чуть истории и перейдем к практике.